Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я рада вас видеть сегодня здесь. И сегодня мы с вами проделаем небольшой путь от протона к изображению. А вас буду я, Наталья Кисля, врач-интерн по специальности радиология. Да, сначала коротенькое определение, что такое магнитно-резонансная томография. Это способ послонного исследования внутренних органов и тканей организма, основанный на явлении ядерного магнитного резонанса и измерении электромагнитного отклика атомных ядер. Страшные слова выделены здесь не случайно Почему? Потому что следующие несколько слайдов нам все подробно объяснят Не, не так страшно все будет Следующий Для того, чтобы немножко сбросить напряжение от первого слайда Пройдемся по короткой истории. Заглянем в галерею славы людей, которые внесли свою лепту в развитие этой, этой прекрасно, этого прекрасного метода. Начнем с Николы Тесла, который, наверное, не знал, что одно из его открытий придет к магнитно-резонансному томографу, который будет помогать нам сегодня. А открыл он вращающееся магнитное поле. На основе его исследований группа таких исследователей, как Феликс Блок и Эдвард Парселл, Рихард Эрнст, и в 2003 году Питер Менсил и Пол Лотербург получили Нобелевские премии. Это три Нобелевские премии э, за э, развитие методики магнитного резонанса. Наверное, это нам наталкивает на мысль, что методика очень даже ничего очень крутая, и много пользы в нашей жизни приносит. Следующий слайд. А чтобы не было так страшно, покажу вам маленький рецепт магнитного, ядерного магнитного резонанса. Он очень прост, состоит из трех основных компонентов. Первое — это, собственно, ядро. Ядро — это протон водорода. Самый, самый простой химический элемент, там, где есть один протон — и вокруг него вращается один маленький электрончик, который мы можем пренебречь, потому что его магнитные свойства для нас не важны. Дальше это магнит, здоровый магнит, который создает постоянное магнитное поле. Он встроен собственно, в этот бублик магнитного резонансного томографа. И третье — это радиочастотный импульс, который ответственный за слово «резонанс». Об этом мы говорим чуть попозже. Следующий слайд. Поговорим поподробнее о протоне водорода. Он маленький, он один — и помимо того, что он очень прост, он содержится фактически во всех тканях нашего организма. Он содержится в воде, его даже в два раза больше, чем кислорода. Он содержится в жирных кислотах, в глюкозе, абсолютно везде. Им богат нас, наш организм. Помимо этого, он ведет себя как диполь. То есть как, один, как наша планета Земля, один его поле заряжен положительно, один отрицательно. Что, что создает магнитный момент, который мы видим здесь, стрелочка по, направленная вверх, а сам протон, он крутится вокруг себя. Это все является собой спин. Следующий. Так выглядят протоны водорода в нашем организме. Их спины хаотично двигаются, они направлены в какое-то конкретное направление. Они, их суммарный, суммарный магнитный момент равен нулю, поэтому, в принципе, наш организм, он не обладает какими-то магнитными свойствами, никого к себе не притягивает. Следующий слайд. Когда человека погружает постоянное магнитное поле, протон водорода ориентируется вдоль силовых линий этого магнитного поля. То есть он может быть ориентирован либо параллельно, и смотреть на условный север, либо антипараллельно, на условный юг. Следующее. Помимо этого, помимо того, что он ориентируется параллельно, либо антипараллельно, он приобретает свойства прецессии, то есть дополнительный вращательный момент наподобие волчка, Юлы. И он прецессирует, его скорость прецессии, вот это верчение, она зависит от напряженности вот этого магнита, вот, который его окружает. И чем выше вот, мощность магнитного поля измеряется в Тесла, да, 3 Тесла, тем чем сильнее, быстрее он начинает прецессировать. И эта частота прецессии для нас в будущем очень важна. Стоит по счету, частота прецессии, которая зависит от напряженности магнитного поля. Следующий слайд. Тут я хочу наглядно вам показать, чем отличается состояние протонов на вашей ткани в обычном состоянии. Да, Вот я стою перед вами, вот у меня так хаотично вертятся эти протончики, ничто на них не влияет. А вот если меня повесить в постоянное магнитное поле магнитного резонансного томографа, они приобретают вот такой вид. Они начинают прецессировать и ориентируются параллельно, либо антипараллельно силовым полем магнитного основного магнита. Причем те, кто ориентирован параллельно, их намного больше. Просто это более менее энергозатратное энергетическое состояние, им так удобнее. Следующий слайд. Что происходит дальше? Суть в том, что у них появляется магнитный момент, суммарный момент, но мы, к сожалению, не можем его понять, зарегистрировать, какой же он магнитный момент этих протончиков, потому что их вот этот суммарный магнитный момент, он совпадает с линиями магнитного поля. Это как тоненькая, речо, тоненькая струйка воды в огромной реке, которой мы не можем понять, какая же эта струйка, сколько же там миллилитров той воды. Для того, чтобы нам понять, сколько же там водички, нам нужно эту струйку из речки отклонить. Для этого возникает радиочастотный импульс. А, да. а, значит, это протоны по а, силовых линиях магнитного поля проходит радиочастотный импульс, который разворачивает их фактически на 190 градусов, сообщая им дополнительную энергию. Стоит заметить, что что возникает резонанс, он возникает тогда, когда частота а, прецессии этих самых протончиков совпадает с частотой радиочастотного импульса, это очень важно. То есть совпадение частот является, это и есть явление ядерного магнитного резонанса. Именно при таких условиях радиочастотный импульс способен сообщить свою энергию этим самым протончикам, переведя их в более высокое энергетическое положение, развернув их из основного русла магнитного поля. И таким образом мы с вами можем регистрировать вот этот, эту напряженность магнитную, которая есть в протончиках нашего тела. Далее, следующий слайд. Тут я вам показываю основные срезы человеческого организма. Это горизонтальный срез, это сагитальный и коронарный срез. В этих трех проекциях расположены ради... градиентные катушки, которые создают неоднородность магнитного поля. Эта неоднородность нам поможет узнать, откуда исходит магнитно-резонансный сигнал. Следующий. Еще раз мы видим, как действует катушка, которая расположена по оси Z, да, в продольной плоскости. Она создает градиент магнитного поля, то есть сначала оно, все линии были, к примеру, параллельными, потом они становятся неоднородными. Дальше. Помимо этого, точно так же действуют катушки градиентные, которые расположены по оси x и y. Таким образом, градиент создается в этом и в этом направлении. И в конкретно заданной точки, вот, которая нас интересует, есть своя собственная уникальная напряженность магнитного поля, своя собственная скорость прецессии, которая зависит от этого магнитного поля. И когда мы действуем радиочастотным импульсом с одинаковой частотой, мы получаем свой уникальный отклик, электромагнитный отклик, который мы можем закодировать в пространстве. Следующий слайд. Тут я хочу резюмировать то, что я вам сейчас только что рассказала. Это этапы получения изображения. Тут, значит, здесь бублик магнитно-резонансного томографа, так скажем, в разрезе, из чего он состоит. И звездочки, они совпадают светом цветом, с деталями этого бублика. Подготовка — это когда мы погружаем протоны в электромагнитное в магнитное поле, в постоянное сильное магнитное поле. Из За это ответственный главный магнит, он у нас беленький. Дальше у нас идет пространственное кодирование, только что мы об этом говорили. Это оранжевые, желтые и синие градиентные катушки, которые располагаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях и кодируют, собственно, помогают нам определить положение в пространстве. И третье это радиочастотная катушка, которая, собственно, посылает этот радиочастотный импульс который сообщает энергию и, и, на, и наоборот воспринимает отклик от э, протонов водорода. Вот так, собственно, и выглядят этапы получения изображения. Достаточно просто. Следующий слайд. А, так все-таки магнитно-резонансная томография, или ядерно-магнитно-резонансная, в чем разница? Да разницы, собственно, никакой. Это просто его истинное название, и мы сегодня надеюсь, понимаем, почему это ядерное, потому что все завязано на отклике ядер водорода. Это не те самые ядра, которые распадаются, при радиоактивные ядра, да, изотопы, которые распадаются, испуская ионизирующее излучение. Это добрые, хорошие ядра протончика, которые спокойно испускают магнитно-резонансный отклик, и мы его получаем, никакой... никакой Никакого вреда для нашего организма, ионизирующего излучения, в принципе нету, как и материального субстанта повреждения наших тканей. Следующий слайд. Тут я привела небольшое сравнение между компьютерной томографией и магнитно-резонансной томографией. Следует напомнить, что компьютерная томография она является рентгенологическим методом и в своей сути использует... Рентгеновские лучи – это ионизирующее излучение. Отмечу, что это не слишком большие, это вообще маленькие дозы, которые ничего с вами жуткого не сделают, не сделают инвалидами коллегами. Но так или иначе, это ионизирующее излучение. В то время как при магнитно томографии вообще нет никакой радиации. Также следует сравнить время исследования. При компьютерной томографии оно 5 минут, если контрастно, ну, допустим, 15-20 минут. В то время как магнитно-резонансное исследование достигает часа и более. это достаточно длительный момент, когда нужно сначала послать импульс, потом принять от каждой точки нашего тела, достаточно длительный момент. Поговорим о комфорте Из-за того, что компьютерный томограф Это все быстро, не, не напряжно для человека Это и комфортно для него В то время как при магнитно-резонансной томографии Человек вынужден долго ждать А также является э, важный момент Клаустрофобия Человек может бояться находиться в этом закрытом пространстве И действительно это является очень часто Причиной, почему человек не может Быть исследованием на магнитно-резонансной томографии Ну и самый последний момент Это стоимость в принципе, Оба метода достаточно дорогостоящие да? Допустим на, как на карман, к примеру, студента. Но МРТ еще более дорогостоящий метод, и поэтому нужно знать примерные показания. Если вам это не нужно делать, зачем, как платить больше. Следующий слайд. А, вот я вам привела а, различия да, в получении изображений магнитного резонанса либо компьютерной томографии. Скажите, что лучше? Да не что лучше. Все зависит от того, что вы хотите исследовать. Тут мы видим, что на компьютерной томографии Лучше видны костные структуры. Они более контрастны, так как они лучше поглощают рентгеновское излучение. В то самое время, как магнитно-резонансная томография лучше нам показывает мягкие ткани. Почему? Потому что они больше насыщены водичкой. Водичка содержит как раз-таки протоны водорода, которые дают этот отклик. Именно на физических основах, зная физические основы, мы понимаем, почему так. МРТ лучше показывает мягкие ткани. Следующий. Когда нельзя выполнять магнитно-резонансную томографию, какие есть противопоказания? Первое, самое основное противопоказание, которое перекликается с предыдущей лекции, это наличие стимуляторов в вашем организме. Это может быть стимулятор активности мозга, это может быть кардиостимулятор. Почему? Потому что он нарушает их работу. И, допустим, если это кардиостимулятор, то это, это может быть фатально для человеческого организма. Второй момент — это наличие каких-либо фермагнитных имплантов в нашем организме, которые... Под влиянием интенсивного магнитного поля могут а. нагреваться, это ужасный термический ожог, б, они могут совмещаться. И причем, допустим, если этот имплант находится в кости, это такое, ну, сместился, не сместился. А так, а бывает, в человеке есть а, осколочные ранения, есть клипсы, которые оставили нейрохирурги в голове, да, клипируя какие-то артерии или вены. И в тот момент, когда, или, к примеру, стенд в сосудах, в сосудах сердца, и если вот эта маленькая клипсочка или стентик сдвигается, то последствия могут быть, к сожалению, фатальные и фатальны. Вплоть до страшного кровотечения, да, и, к сожалению, смерти на столе. Поэтому нужно знать, нужно знать, какие у вас, находи, скажем так, импланты находятся в теле, и понимать показания и противопоказания. Сразу же отмечу, если у вас в зубах стоит штифт, ничего страшного, потому что штифтин зачастую на основе титановых сплавов, а они не феромагнитные. Также... Все что не стоит тащить с собой в кабинет магнитно-резонансной томографии часы, мелкие железные предметы, также магнитные карты и телефоны, потому что они просто размагничиваются, они теряют свою функцию и ломаются. Потеряете нужные важные вещи. Следующий момент. Почему то нельзя делать? Потому что не было так. Если вы принесете что-то, что очень сильно магнитится, томограф может ам-ням-ням. Да? И хорошо, что... Ну да, неважно, для вас вещи или... Ну, жалко, конечно, терять хорошие вещи в, во рту томографа. Следующий момент. Это дополнительные противопоказания относительные. Это первый триместр беременности. Женщинам в таком состоянии тоже не рекомендуется делать магинтеризнационную томографию. Почему? Не потому что э, есть известный случай, что плод погиб, женщине стало плохо, потому что э, женщинам в, в первом триместре беременности никто не проводил э, нормальные исследования. А что же будет? Ну, потому что это как минимум не гуман. А давай-ка посмотрим, что случится с твоим ребенком. Глядя кто-то согласится, и просто исследования не проводились и не хочется. Второй момент – это та самая клаустрофобия, о которой мы дальше, уже раньше упоминали. Некомфортно находиться в этом бублике. И третий момент – это ожирение. А почему? Потому что ты просто можешь не залезть в бублик. Есть томографы, на которых радиочастотные катушки одеваются на тебя, и они могут тебе быть просто не по размеру, короче, не поместился. К сожалению, это иногда является противопоказанием. Но томографы совершенствуются, и, узная, ну, что человечество двигается по направлению к увеличению объемов, и, в принципе, в будущем я вас о чем надеюсь, можете толстить, возможно, будут томографы и на ваш размер. А, да. А, по поводу клаустрофобии, вот хочу вам показать, что, да-да, то, что вот есть решение этой проблемы, это аппараты открытого типа, там, где люди себя могут чувствовать более комфортно, их не со всех сторон окружил жуткий страшный железный кожух, который еще и поскрипывает, постукивает, им так комфортнее, но я узнавала у коллег, некоторым даже так не, не очень комфортно. Но в принципе, это решение для тех, кто побаивается закрытых пространств. Да, следующий слайд это возможности метода. Прекрасного метода, о котором мы столько говорили, с которого столько человеческих гений вложило свой разум. Это то, что он может сделать. Это, собственно, показания анатомических особенностей нашего организма да, в разных режимах которая зависит от того, какой отклик как и как быстро и какой отклик давали эти самые протоны. Во второе это, это перфузионная томография, которая показывает, как, какой, как располагается Кровоток в той или иной участке, в том или ином участке нашего тела. К примеру, при ишемических инсультах, когда есть недостаток кровоснабжения какой-то части мозга, это очень наглядно. И буквально в первые минуты, часы мы можем очень быстро узнать, что же в нашей голове творится. Какие еще есть варианты? Это функциональная магнитно-резонансная томография. Здесь мы, в зависимости от того, как, как сильно распадается, как быстро распадается гемоглобин в определенных участках, можем, пока, можем понять, какой из участков работает в нашем мозгу. Почему? Потому что он активный, вот, допустим, мы, э, лежит человек, мы, мы заставим его подвигать ручкой, пальчиком, и вот э, центр в нашем мозгу, который ответственный за движение этого пальчика или э, ручки, он начнет работать. Тем же самым он будет потреблять кислород, кислород маглобин будет его отдавать, и эти молекулярные эти э, маленькие сдвиги может зарегистрировать магнитно-резонансный томограф и понять, и показать нам, где в нашем мозгу располагаются те или иные центры и правильно ли они работают. Также есть магнитно-резонансная спектр Спектроскопия, которая показывает, это, это нижний слайд, которая показывает, из каких, грубо говоря, молекул состоит какой, какой химический состав того той или иной ткани. Это очень важно для дифференциальной диагностики, к примеру, того, из чего состоит то или иное образование. То ли это киста, то ли это абсцесс, то ли опухоль. Нам поможет спектроскопия. Да, дальше. Также это магнитно-резонансная трак трактограмма, это метод, который помогает нам визуализировать проводящие пути нашей нервной системы, очень красиво и полезно. Да? И второе, это магнитно-резонансная ангиограмма, что от нее стоит стоит отметить, это тот факт, что она не требует в томографе магнитно-резонансного специального введения контрастных веществ, потому что кровь из-за того, что она двигается по нашим сосудам, она по большому счету не дает отклика радиочастотным катушкам, и они побольше, и там есть дефект, грубо говоря, сигнала, который потом мы можем реконструировать на компьютере и увидеть бескон, бесконтрастную ангиографию. В то время, допустим, как при КТ нам обязательно нужно вести контрастное вещество, зачастую йода йодосодержащее, он может вызывать определенные аллергические реакции. Здесь мы просто бесконтрастно можем провести ангиографию и посмотреть за сосудистым, за сосудистым руслом любой части, те тела, например, головного мозга. В принципе, это все. Да, спасибо за внимание. Обращаю наше внимание, что любителям козиков угрожает котизм головного мозга. Спасибо. А теперь я слышу ваши вопросы, если они у вас появились. Да. Скажите, был такой случай. Когда-то в 2015 году один человек сделал у нас частный клинике МРТ потом так случилось, что выехал в вот, за границей, и там специалисты мне сказали, что снимки, которые он сделал, они являются диагностическими показательными, потому что они очень некачественные. Ну, я могу прокомментировать так, что качество снимков, оно может зависеть от напряженности магнитного поля, которое... Создает главный магнит Старые аппараты, они напряженностью там в, одно, в один Тесла Они низкая напряженность, следовательно Разрешающая способность у них не такая большая На сегодняшний день существует ну, В продвинутых странах мира существует 3-4 до 5 Тесла Доходят эти аппараты, и соответственно Их разрешающая способность, она выше и люди, наверное, которые привыкли работать на таких мощных аппаратах, да, впереди планеты сей, когда они видят, ну, их непривыкший взгляд видит то, что делается на наших аппаратах, к сожалению, они могут сказать, да, это некачественно. В то же самое время, допустим, в больнице, где я работаю, есть магнитный резонанс томограф только открытого типа, а в нем тоже он, из-за его конструкции, опять же, мощность, она... Ниже, к сожалению, он не может быть, он не может быть настолько э, детальную, не может показать настолько детальную картинку, как аппарат закрытого типа. Поэтому ну что имеем, то имеем. А люди просто не привыкли. Параметры а нам если, если они правы, то наши врачи делают Ну, если... это же не говорится о том, что нельзя делать заключение. Можно сделать заключение, понимаете? Ну, если у них не видно. на них видно. Это им не видно, понимаете? Ну, когда вы... А? <смех> как они, как они? Нет, просто они, понимаете, они привыкли видеть более детальные изображения, поэтому почему они должны смотреть на более размытое? Просто наши специалисты, они привыкли к такому. В принципе, они достаточно неплохо диагностируют. Вот так. Еще? вопросы нет? Скажите, пожалуйста, вот что КТ, что МРТ, они достаточно высокой стоимости диагностика. Это обусловлено только желанием монополистов скорее купить его стоимость, либо они действительно затратные в плане проведения диагностей? Ну, конечно, да. Не только, не только коммерческие цели. Ну, Во-первых, это то, какое электричество да, нужно для того, чтобы обеспечить работу этого аппарата. Это очень мощные энергозатратные аппараты. Также они должны содержаться под в определенных климатических условиях. Далее это расходный материал, да, это контрастные вещества, это пленки. Это действительно... оно. Дорогосрочно не потому, что хочется, а потому, что, к сожалению, нужно обеспечивать работу таких таких титанов. Да, еще вопросики? Да, спасибо вам за внимание.